Пишет. Всем привет! Вы смотрите Сеппин Ченел. А значит вы на верном пути. Василий, да? А ты помнишь мой телефон? Да хватит ему уже хвастаться. Да чем тут хвастаться, он китайский. Тогда я тебе в этом помогу. Как? А В общем вот. Я держу в руках LG4. LG g И что теперь делать? Что теперь сделать? Какая у тебя проблема? Сейчас увидишь, включаем. Ну, заставка, все хорошо. Ну, пока хорошо. Life is good. Угу. Смотри, Life нифига не good. Ну, разблокируй телефон. Ну-ну. Так, теперь зайди в меню. Захожу. Ага, китайская, все, настройки, вон, значок шестереночек, видишь? Это узнаю. Это так, как обычно. Вот. Итак, смотри, вот меню появилось, и картинки нам уже сразу в андроиде подсказывает, что за что отвечает. Заходи, наверное, в последнюю менюху. Да, вот в эту, и видишь буковку А. Это С как раз... Да, да, да, и вот, это как раз изменение языка. И тут мы видим первая вкладочка, да, вот ты прав. О. И, собственно, языки. Языки ищем русский, ищем, ищем, ищем, ищем. И ура! Да, и вот телефон у тебя на русском языке. В принципе тяжелого ничего нет. Да, ты прав. Итак, Богдан, твою проблему мы решили. А вы можете решить нашу проблему. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и обязательно пишите комментарии. До новых встреч, друзья. Всем пока. Что Что ты творишь? А вы можете решить нашу проблему?